Всем привет, с вами Вадим и мы продолжаем проходить сюжет в Imperium Galactic Survival версии 1.5. Всем приятного просмотра. Я все же вышел на поиски пропитания. Вот уже немного собрал еды. Также по дороге, если нахожу, собираю медную руду. Потому что у меня ее что-то не хватает. Животных я пока никаких не наблюдаю. И в целом там у меня уже есть пищевой процессор, только на холодильник не хватает никаких ресурсов. Но вот, кстати и железо тоже появилось. Он и медь тоже рядом. Блин, как все-таки хорошо сделали, что руда сразу идет в карманы. И, наверное, когда я соберу достаточное количество пропитания, все же я хочу обустроить небольшую грядку на территории базы. Так, он прометий наблюдаю. Нет, это пентоксид. Радиация пошла. Температура. И нужно будет еще наверное побегать по территориям полярисов ну, это уже когда я их обнаружу по квестам и купить у них какие то защитные модули для температуры чтобы меня так сильно не штормило комнатку немного я уже себя расстроил давайте покажу что у меня пока получилось вот такая комната здесь я еще ну, немножко затупил, поставил пол но здесь я его сделал немножко по-другому значит вода у нас есть вот вода кислород пока не нужен и давайте сделаем еще какую-то пищу кстати, я сделал уже холодильник насобирал э, вот этот вот битый камень и из него сделал уже медь так, холодильник вот здесь. Давайте где-то его поставим. Пускай будет. Ну, где-то тут. Вот так. Ставим туда воду. Давайте здесь на холодильник переключим. Отсюда соберем вот эти все продукты это не портится так что тут еще вот это заберем муку так зерен у нас вроде бы нету никаких так в целом можно уже все сбрасывать давайте посмотрим что у нас получится сделать так, пищевой процессор Каменная пыль нужна Давайте камни сюда немножко тоже забросим По идее должно хватить на 9 удобрений Пока оно перерабатывается, я пойду дальше копать Удобрение готово Давайте его заберем, перебросим уже так, заберем, наверное, даже вот этот битый камень, потому что он нам тут еще понадобится. Так, 9 кусочков удобрения есть. Также давайте я поломаю сразу же эту лампу. Здесь грядки. Растительный модуль бетон. Растительное волокно нужно. Так, растительное волокно я все оставил сюда. Так, 30 градусов здесь у нас. Хм. Так, растительное волокно все там. Так, а смогу ли я вентилятор поставить? Тут такого нету? Нет, есть. Только его нужно открыть. Так, по-моему, в прочих там вентилятор находится. Я же надеюсь, что вентилятор сделает нормальную температуру здесь. Так, вентилятор. Так, растительное волокно я забросил. Получается растительный модуль бетон. Давайте 9 штук поставим. Растительные модули готовы. Так, 9 штук мне все равно не влезло сюда. Так, ладно, тогда... Давайте сделаем немножко попроще Подключимся сюда Так у нас все получится Также вентиляторы возьмем У меня там конечно комнатка еще не достроена и Здесь получается будет грядка и Здесь я поставлю дверь Как видите у меня еще потолки не все поставлены И стены Но Пока они мне не нужны Молодец, командир, вы заложили основу, но вам еще нужно кое-что узнать. Для всех продвинутых тем и более подробной информации о том, как заниматься сельским хозяйством, как насыщать кислородом вашу базу, как обращаться с большими устройствами без использования вашего инвентаря, логической сети и других важных знаний, пожалуйста, проверьте империпедию F1. Так, что там дальше? Теперь вы должны быть готовы отправиться на место обломков, который прислал нам коготь. Если вы еще не чувствуете себя готовым, вам следует потратить больше времени на подготовку оборудования. Мы наверняка столкнемся с разъяренными солдатами Зиракса. Это я так понимаю, что нас сейчас... Так, понятно. Я так понимаю, нас сейчас отправляют на Хейдельберг. Так, хорошо. Так, вентиляцию я поставлю где-то тут. Но я сначала хочу закончить с этой грядкой. Она у меня же практически готова. Так. Я, наверное, за кадром сейчас быстро закончу эту комнатушку. С вами посадим первые наши культуры и... Так, медные залежи портативный конструктор и отправимся уже к Хейдельбергу комнатка готова, я решил здесь поставить один вентилятор так и дверька у меня уже есть, так, расточки с собой не взял и двери по моему тоже опять не взял, так, устройство дверь вот она Возможно, все же я вентилятор поставлю где-то тут, наверху, в уголочку. Ну, здесь он будет как бы в центре. Он у нас герметичный. Так, по идее, мы должны включить вентиляцию. Главное, так, кислород включаю. Закрываем здесь дверь. Берем опять-таки центрированную. И можно уже что-то садить. Так, значит, пшеницу садим по-любому. Овощи. Зерно. Зерно у нас есть. Три фрукта. Это у нас овощи зерно так фрукт травяные листья ну пока я думаю что этого хватит значит три пшеницы сюда восьмерочка это у нас что это у нас овощи. на девятке у нас фрукты больше из фрукта у нас по-моему ничего нету. травяные листья можно посадить овощи, зерно ладно как раз у нас получается два росточка есть их я и посажу алоэ вера тоже пускай будет и пускай себе потихоньку растет так, еда сейчас особой такой уже острой необходимости в добыче еды у меня уже нету так здесь у нас 22 градуса и здесь так по идее оно все должно крутиться может это оно не крутится потому что у нас нету кислородного бака давайте Проверим. Так, очищенная вода у нас немножко есть. Забросим ее сюда, чтобы можно было делать какую-то пищу. Что у нас еще там из воды? 7 бутылок воды есть. Замечательно. Кстати, я думаю, что вот эту турельку тоже стоит переместить наверх, потому что она здесь немного мешает. Так, теперь интересно, смогу ли я производить какую-то еду мука хлеб мясо у меня нету овощи растительный белок хлеб мясо так мясо можно делать из овощей и растительного белка так давайте тогда сделаем один кусочек хлеба хочу посмотреть как он будет восстанавливать голод так, и сколько он вообще восстановит? Здоровье 6. Он восстанавливает. А ну. <смех> Смотрите, оно перебрасывает меня не в холодильник. Еда получше, чем вот эти батончики все. Так, батончики тогда пускай у меня будут боеприпасы у меня есть так но где-то они не там где нужно получается все патроны я заберу отсюда так на дробовик взял на штурмовую винтовку взял так на пулемет я сюда оставляю это у нас э, так, в кармане портативный конструктор я выбрасываю его сюда. Забираем мотоцикл. Так, овощи. И давайте посмотрим, что у нас там по заданиям. Так, одиночные миссии. Талоны. Ну, я так понимаю, что это у нас э, ежедневные задания так, талоны история хм, тут мы все прошли а нет получается то, что мы прошли здесь отмечается зеленым теперь история, часть вторая нужна. крышет бёрдс Упал, э, крушение птицы о, смотрите, здесь чужой мир. Здесь тоже постер какой-то дается. Давайте тогда... Хм. Миссия готова. Будет активирован игрой. Хм. Так, а ну давайте прочтем, что здесь указано. Глава 2. Разбитые птицы. Талон дал вам координаты больших обломков. Еще неизвестно, оно принадлежит СЕК э, происхождению. Так, переводик немножко кривоват. Следуйте за желтым маркером обломков, и вы, возможно, найдете след э, ваших товарищей. Местоположение стартовая планета Элион Систем. Стартовая система. Понятно, я так понимаю, чтобы найти мне эти обломки, мне нужно следовать по врекам. Так, тогда я с собой забираю переносной термовентилятор. Думаю, что стоит еще сделать мне немножко патронов. Так, на штурмовую винтовку. Так, наш винтовочный патрон давайте. Где-то с десяток. Ну и на дробовик тоже еще с десяток накрафтим и пойдем искать Хейдельберг патроны готовы кстати, вот нашел у меня есть еще один росточек с фруктами так, наверное половину из этих патронов я переброшу сюда ими стреляет моя турелька пускай она защищает базу так, здесь у нас еда производится. И, наверное, сейчас я посплю, чтобы наступил день. И также нужно будет еще поехать поставить обреснитель воды на воду. Чтобы добывалась нам питьевая вода. Так, он один из врекиджов. Так, пищевой белок. Это мы забираем. Так, если буду по дороге находить, получается, кремний. Он мне тоже понадобится, потому что у меня его нету. А из залежа лежаного у меня здесь тоже э, не особо хорошо сложилось. Так, мясо бегает, от него я пока уеду еще какой-то кузнечик новый, которого никогда не видел смотрите, сколько тут живностей так, тут у нас вода плавя добираться туда пока не хочу зато здесь можно будет спокойно себе поставить очиститель воды Ха, голем в целом голема можно было бы и убить командующий я вижу впереди большие обломки размер и Ос... размере состав укажите транспорте по типа... цех пеликан так действовать с осторожностью ну, поехали поближе скорее всего это и есть наш гейдельберг Так, отсюда пока вообще его не видно. Зато я нашел дронов. Так, камушков здесь никаких нету, за которыми можно было бы спрятаться. Так и не особо они хотят лететь в мою сторону. Да, снайперская винтовка сейчас бы пригодилась. Так, 200 метров к дронам. Нужно узнать, насколько бьет моя винтовка. Скорострельность. Текущая дальность 64 метра. Максимальная дальность 150. Ну, по идее они а с ракетами М -м да он кстати что-то выпало нужно будет посмотреть появляемся в текущем местоположении так вот наш рюкзак Сейчас, по идее, у меня должно хватить выносливости, чтобы добраться туда. Так, вот я вижу, это вроде бы большое дерево. Давайте спрячемся пока за ним. По-быстрому штурмовую винтовку достаем. Так, и где-то тут у нас... ...летает этот самый дрон достану я детектор, чтобы его обнаружить хотя бы так, дрон ракеты перезарядка так, дрон улетел в другую сторону так, тут у нас что? упало растительное волокно так и наверное сейчас дождусь пока дроны ко мне подлетят чтобы их убить они полетели куда-то не в ту сторону что мне нужно или в ту сторону нет в ту сторону что мне нужно так дрон ракеты а их тут два я думал, что один пулеметный, один ракетный. Так, значит, он летит пока сюда. Я сейчас обратно прячусь за этим большим деревом. И жду, пока он сюда подлетит. он ушел так по идее он сюда будет еще возвращаться нет нет а дерево разрушил а ну пролетай Так, хотя бы одного дрона уже нету. Что у нас тут есть интересного? Так, и не говорите, что сзади еще кто-то за мной бегает. Так, вот еще дрова валяются. Дрова. Так, рептилоид. Ну, скажем так, халявное мясо кусочка даже так значит нужно снять еще один дрон так что у нас тут еще растительное волокно вам очень жарко я рад что тут скажешь Подобраться поближе к рекиджу. Давайте все же сядем на мотоцикл. Так, и дробовик я также достану. Ну. Дрон пока далеко. Так, значит, вот есть большое дерево. У меня, значит, есть шанс его убить, только бы не загубить это дерево. Так, дрон начал лететь в мою сторону. Давайте здесь поставим термовентилятор. Так, вот дрон вблизи пролетает. Так, хочу его видеть. Ой-ой-ой. Это было не то. Эх, ладно, пока восстанавливаемся. Вот и Хейдельберг. Значит, у нас... Детектор ремовинт в Откройте огонь. Хм. Так, значит, по нам открыли огонь. Давайте прячемся за деревом. А ну покажись мне. Вот ты где. Так, пока он летает рядышком, это хорошо. так вот мы и сняли второй дрон так надеюсь в этом Хейдельберге много всего интересного ну по любому так и есть так есть ракеты дрон ракеты так а это не вода а то я подумал что здесь вода какая то в целом сюда я переезжать уже не буду. Так, вон ховербайк разрушенный. Его я по-любому заберу. Ремонтировать я его, скорее всего, буду уже в следующей серии. Давайте посмотрим, что в этом ховербайке есть интересного. Так, у меня есть мотоцикл. Почему я бегаю на своих, я не знаю. Перезарядимся. Значит, энергия, кислород, щит, освещение, освещение, устройство. Автогруппа. Двигатели, кабина, бак, ядро. Так, есть ядро. Так, дезактивируем. Так, значит тут нету генератора, ядро есть, но это хорошо, нету генератора, пускай будет, его я по-любому заберу, чтоб как минимум был какой-то транспорт, может быть и какое-то вооружение на него навешаю, О. Кремний. Кремний нам нужен. Забираем кремний тоже. О, зираксы. Эй, ты что такой... Так, нужно убираться отсюда. А то мне сейчас быстро прихлопнут. Так, у него, я думаю, по-любому должна быть еда. Так, одного Зиракса прибили. Так, здесь, по-моему, насколько я понял, 5 воинов Зиракса есть. Еда, патроны. Замечательного. Короче, одного я убил. Хм. Так, скорее всего, сейчас я Гейдельберг не заберу. Я, наверное, сейчас отправлюсь домой. Так, что у нас тут лежит? Растительное волокно. Там есть камера клонирования. Я восстановлюсь. И потом уже вернусь сюда, так, портативный конструктор. Нужно будет базу как-то даже переименовать. Так, вот мы и на базе. Значит, есть немножко воды. Я заберу, кину в холодильник, смогу побольше еды сделать. Так, растительные белки. Сделать еду, которая нормально мне восстановит жизней. Так, мясной бургер есть. Так, для бинтов растительное волокно нужно. Растительный белок у нас есть. Растительное волокно это у нас вот это. Все остальное я пока сброшу в контейнер. Отбивать Heidelberg-кутирокса я, наверное, буду уже в следующей серии. Пока за кадром я... Приготовлюсь к штурму. Так, из еды пока все растет. Пшеница еще не готова. Так, пускай все растет. И давайте будем уже прощаться на этом моменте. Всем спасибо за просмотр. Если видео понравилось, ставьте лайки. Также подписывайтесь на канал, комментируйте видео. Если будут какие-то вопросы,